Тык, тык тык ой его ой я еди экран извините меня ой-ой-ой захват захват Сори. Ой, сори еще зори все все все но на ой нормальная музыка ой и что не рули что из-за враты за поимку о, тут 8 метров нощи тащит нас еще есть им за э, вот так вот ой ой ой о еще есть его а можно еще выйти чуть не надо ой ой у кого есть спайк ой ой напишите в чат ой ой ой напиши я а, у ну, тебя тоже есть спайк я у меня напишу нет, ну, ладно, шучу, шучу. Ой, ой, ой. Что? Да, ну, куда? Пойдем. Мы, конечно, пойдем на грабли за событие. Какую грабли? Сам не знаю. Рандомного. Выбираем. Раз, два, три. Какое число? Выбираем. Рандомное пять. Рандомное пятый персонаж. Раз, два, три, четыре, пять. я свой курс блин шей два тысячи пятьсот пятьсот кубок если ты не стачишь сори, нет так нет да вот зря выпала шелье да, погнали чуваки пум, пум. а кто противники ой я сам не знаю ха, ой ой ой ой а где музыка Всем музыка. О. А, а, а. Да, да. Э. а вы чего проигрываете? Давайте. А, а. А. Ух ты, тут да у них есть стик, поэтому это все решает, да? Красавчик. У. А. Да, а. есть О. А. Ик, Ик. Беги, беги. Хопана, хопана, хопана. Подстава. Хопана. Е. У. А. Рыка, рико, рико, рыка, рыка, рыка, ты ты, кан, рыка, блин, давай, рыка, рыка, рыка, рыка, хопана, хована, прикрываю, хопана, хована, у нас тут рыка, рыка, у нас двойная рыка, рыка, рыка, рыка, рыка, рыка, сори, рыка, рыка, рыка, рыка, рыка, рыка, рыка, рыка, рыка, да, музыкант, э, видеоролик. <coughs> Стой, стример, хотел сказать. <coughs> Не знаю. <coughs> тихо, тихо там, видеогеймер. Да, но а, ага, тише. Ой, no. что? дня такое. А, бой, происходит тут. А, сейчас. Здесь. Ага, вот. Тихо. тихо, ты. Давай, давай. Ну как ты мог, чувак, ну как ты мог? Ага, есть хоп. 23 29 здесь ага, блин, рандом не используем больше на терминал на по 1 проигрыш все равно на лайк поставь и будет на на 9 9 ага. 7 9 плохо дело надо к шали по пальбасу принять кодика привет ходик ха, на, ха. А, выходит да я второго водится а, о, о, о, о, о, ой, ой как весело о, ага, о. ну что же давайте-ка я зашили или рандомный э -э, родной цифра 8 3 6 7 8 блин а, есть есть ага. не зовут зелевая пока э -э, я попался ловушку Готово. Готово нажимает. Ага, битва. Ну, не знаю, чувак. Тащина. Будет, Будет. жестким. Ай. Ну, а что же поделать нам? А. Через Да готов. Готов. Готов, готов, готов. давай-ка. А, есть. Если проиграем, смотри, бро да, Так. Как вам рубрика? Лайк. Замечу. Рубрика. Рубрика. Продолжится. М -м, есть. Конечно, безумно Купки только тратить. Но мне как-то не нужны эти кубки. Все-таки они. Я их не заслужил. Я их только использовал. Ага. так Ворон, ко мне, танцуй. Здесь, ага. Попался. Ворон. Прятайся. Давай. Оба на Танцуй. Ворон. Давай играть. В порядке вместе с тобой. Давай, ворон, танцевать вместе с тобой. Я убил ворона для этого клятого лятого поступника. Помоги, что мне Морсис. Пошли. Пошли. Ну есть. О, получай, получай. Есть. О. Хован, хован, хован. Получай. Тут у нас бой происходится. Опа, -на, У нас есть и приму. Опа на Мортис. 2 Такая музычка. Да, Опа на Мортиса. Убиваю все. Опа на одиночка Барли. Вместе. Она Барли. Замолчал. Где музыка Барди попал да Барди попал 2 1 0 шелли ты брыкс отсюда Прис. кому сказал она закидай снежками об она она папа она бил розов хопа она убил шелли хопа она и прямо в тузе опана не нет я прямо купается да она Хопана, Мортис, красавчик Хопана. Лего убивает Хопана. Лего убила Хопана. Макс, красавчик Хопана. Убийца тут Хопана. Убийца здесь Хопана. Хопана. 5 секунд Хопана. 3, 2, 1, 1, 0. Хопана. Я заел Хопана. Леон убил Хопана. Мортис проиграл спасибо спасибо за рэп мы победили как вам такое кубки а -а -а. втором местечком я не знал что мы выиграем пятая сила 500 кубков да отлично всем всем окроще про за просмотр пожалуйста посмотрите хоть что-нибудь еще ладно шучу дай всем удачи дай всем пока не беспокоит пока